Срочное включение, всем привет! Сегодня мы играем на сервере Magic RP. IP и группу ВК я оставлю в описании, чтобы вы тоже могли присоединиться. А в чем, собственно, срочное включение? Сейчас объясню. После этого ролика у меня сразу же врубается стрим, где вы можете зайти и помочь мне протестить одну очень интересную штуку. Это обновленные донаты, если что, объясняю, как они работают. К примеру, вы закидываете от 25 до 50 рублей, после доната вокруг меня спавнится либо 5 зомби, либо меня подкидывает воздух, либо же вовсе поджигает. Нет, может конечно выйти даже так, что донатер выдаст мне лук и какой-нибудь заказ на игрока. Или же вообще весь сервак будет охотиться на меня и получит за убийство какую-нибудь огромную сумму. Это все решает только тот, кто донатит. Даже если вы будете не в состоянии закинуть донат, все равно приходите на стрим, я буду вам и так, и так рад. Но имейте в виду то, что нормальную такую часть от донатов на стриме я разыграю в своей группе ВК. Теперь можем переходить к наказанию игроков. Играл я на сервере Magic RP, IP группа будет в описании. Погнали! Санечка снимаешь? Осуждаем. Ты что делаешь? А зачем ты ломаешь Ой, чужую есть. квартиру? Наверное, стоит вспомнить, как делаются обыски на DarkRP. Человек берет ордер на обыск, выбивает все двери, кейпады, фд, а также зубы тому, кого обыскивает. Последнее, конечно, опционально, но все же. Что же делает наш герой в этом выпуске? Правильно, он просто пытается взломать кейпад типа, крягером, как обычный бандит. Но и это еще не все. Какой-то загадочный пидорас сверлит мои стены уже целый день. Но не суть, ведь в ролике дальше все будет еще интереснее. Не сломалось что-то, да? Что ты делаешь? Голову протаранил тебе я говорю, отойди. И чё? Ты типа взрывать будешь? Ну хорошо, давай. Отлично, супер. Не, нахуя брать ордер, если все можно взять и повзрывать кибине матери? Тем более, у тебя есть такая возможность, ты купил себе C4. Зачем звать каких-нибудь еще полицейских для рейда? Зачем брать реально ордер на обыск мэра? Зачем, если можно все взять, заминировать по карте? И вместе с этим нарушить в пачке фридамак и фрикил. Я не знаю, к какому нарушению можно подвязать то, что он без особой причины взял и начал подрывать c 4 Если есть какое-то нарушение, напишите в коммент. Ты как, адекватно Hello. вообще? Так выглядит ответ «нет», долбоё... Эй, долбоё... Ты адекватный, нет, свинья? Там просто был бред по жизни, ну такое бывает с человеком. Мне кажется... Куратор. Ха -ха. Это куратор. Нахуй ты это делаешь, ты мразота, я тебя спрашиваю. Свинья, блядь, глухая, хорошо. Тебя... стой! Тебя... Тебя... Можно... Тэп -тэп? Куда? А, ну я жалобу ой, подал... ой ёй Санечка, на, держи! Я жалобу подал... Здарова, меня, короче, долбоеб дамажит просто так, убивает динамитом. Короче, динамайк у вас на сервере конченый наглухо. Мне нужно, чтобы вы его взяли на разборки. Арбузерс, чморянка ему как бы похуй, ты ему Алёна. говоришь, что он делает вообще. Зачем? Он. Ну, он хуй клал. Он продолжает дальше так делать. Алло, алло, алло. Ахтух, ахтух. Рейханимашник. Все, ролик заруинился. Пиздец. Да можете, в принципе, уже разлетаться, Короче, ребят. Так. Можете разлетаться. Не, разлетайтесь, все, я сейчас жалобу закрою. А зачем? Ахтух, ахтух! Все, нахуй. Артур, Артур, я все понимаю, ты рад меня видеть и все такое. Но, блядь, это уже жалоба переходит... Артур, Артур, это будет хуйня, ребята, не жалоба Не, ну типа вы понимаете, он ЖБ мою принял для того, чтобы просто со мной поболтать Не, чтобы помочь, чтобы просто поболтать И потом он мне еще минут 10 точно докучал звонками по РП-телефону Профессии брал, внезапно оказывался рядом в каких-то РП-моментах Ну это пиздец Не, я понимаю, он рад меня видеть и все такое Но, блядь, я же жалобу подал, ну помоги ты с челом разобраться После этого мной было принято решение взять ситуацию в свои руки Взять админку и самому уже с ним разобраться Здарова. Звук есть. Чем молчим? Нет, блять, нету. Так у тебя войс был. Давай через него мне потом не кайф ждать, чтоб ты писал каждый раз. Ты мне сейчас объясняешь причину убийства. А, это я другого человека Значит, ты мне сейчас объясняешь причину того, что ты творишь с C4, убиваешь и домаешь людей. смотри. Куда? Понятнее говорить чуть, у тебя помехи какие-то, я не понимаю. Нет. Ты при нескольких людях за ФБИ начал пытаться взламывать дверь, потом кинул сишку в человека и взорвал намеренно. И тебе было все равно то, что человек там стоял. Затем у тебя спрашивают, нормально ли это делать, ты никакого ответа не даешь. Ты, в принципе, хуй забиваешь на это. И ты дальше продолжаешь дамажить сишкой. Мне такого не задавали. Микрофон такой... свой из очка нахуй вытащи, свинота. Я тебе еще раз говорю, либо пиши в свой ебучий текстовый чат. Ты чё че делаешь? Чё я делаю? Я обычно играю. Обычно играешь? Да. Ну, это нормально, типа, по-твоему, да? Первый раз э, сами взорвали, второй раз. Первый раз, типа, сами взорвали, да? Это... Ты ходишь, дамажишь, у тебя... У тебя... У тебя больше пяти строчек ебанутый. Дамага с лемками, и ты еще чела, то есть меня убил с лемкой. Причем тут другие люди взорвали, ты их раскидывал. Ты это зачем делаешь, я тебя еще раз спрашиваю? Тебе в кайф правила нарушать? Я соблюдаю правила всегда. А, ну оно и видно, да? Сегодня не очень. Ну, я говорю, оно и видно. Ты убил чела просто так, это фрикил. Ты за ФБ играешь, правильно. это не маскировка, правильно? Правило почитай сначала. Кило ТРД. Слышишь, вот, ну точно не в твоей ситуации ты мне будешь указывать, блядь, свинья, читать правила. Ты что, забыл, что ты сделал? Ты несколько забыл. раз людей зафридомажил Ты чела взял, убил просто так с лэмкой. У тебя посмотри, а, -а несколько фридомагов по разным людям. Он пятерку уверенно сделал. Там почитай логи. Почитай логии просто, у него несколько строчек с его именем, где он слэмкой ебшит людей. Фри килл, фри нон-РП. Ну смотри, у тебя три нарушения правил. Фри нескольких людей был. Потом РДМ и нон-РП. Доволен? У тебя бан на час. Почему на час? Ну, потому что у тебя так время складывается And за нарушение. Нон-РП, по, по максимуму. Нон-РП 10 минут, фридамаг yeah. 10 минут и РДМ 30 минут я тебе хочу впаять. За то, что ты хуйню творишь. У меня есть причина меньше тебе давать срок. Ну, ты говорить будешь, нет. 2 кила сделал. Я 2 килла сделал, 2, значит, 20 минут. Нарушение не стакает. <музыка> Пошел нахуй отсюда. Ну, продавцом оружия попробую стать. Сейчас до меня, кор... короче, этот чел сейчас докопается. Он мне же начал уже названивать, он меня начинает нервировать немного. Ну вот, собственно, и он. Ну, он бегает уже за мной, блядь. Ну, что ему надо? Мне, мне нет желания буду досить, но он начинает просто нервировать, я не знаю, что мне делать. Он до сих пор бегает за мной, его не заебало вот самого. Смотрите, собака по Собака по Обратная собака по Видите, вот куда я пойду, туда и уйду. Ты долбоёб, ты что делаешь? Ле блять. Зачем наказывать человека, который нарушил феррер во время ограбления более рациональным путем, например, как подать жалобу на него и дождаться, чтобы он сел в джайл? Зачем? Ведь можно нарушить вместе с ним правила и тоже улететь в бан. Видимо, этим у руководствовался челик, который только что застрелил в общаге человека другого с двустволки. Даже если вы играете на серваке, на котором не предписаны людные места, как правило, вы можете их подвязать к нарушению правила нон-РП. Ну, примерно так. Нон-РП это правило, которое запрещает вам действовать так, как вы не действовали бы в реальной жизни с вашей моделью поведения там ролевого персонажа, ну может быть так и соответственно вы за бандита не пошли бы стрелять кого-нибудь в абсолютно людном месте, общага тому самый пример там постоянный приток людей. Вот вам небольшой экскурс по тому, как правильно подводить какие-либо нелогичные рп действия к нарушениям, если контролирующих это правил не существует. Пользуйтесь. Он мой день не укр... Мудила, слышишь? Ебанутый, ебанутый. Здорово, сейчас объяснять будешь. Алло, ты слышишь меня? Да, я тебя слышу, сейчас будешь мне объяснять, в чем дело. Да е я его грабил, он просто. Нет, смотри, я еще да подожди, подожди, подожди, да, пойду быстренько тягу сделаю, потому что я, наверное, этот бред не смогу на трезвую слышать. секунд. Господи, ну что, начинать с КВН. Слушаю, теперь объясняй. Смотри, короче. Я его в комнату закрыл и начал грабить, короче. А меня, короче, там чел отлег и он из-за этого свалил, и я пошел за ним догонять его и расстреливать. Так. То есть ты фактически сознался в Нон-РП, да? Нет, я не сознался. В смысле? Ты... Ну, я его грабил, а он взял, свалил. Так ты отлегся сам. Так я его грабил. Ну, ты отлегся сам во время ограбления, ты сам говоришь об этом. Ну, я так и сделал. Ну, ты отвлекся, он воспользовался случаем, убежал. Небольшая пауза, я не защищаю действия того челика, потому что он все равно нарушил правила ФРРП. Я эти вопросы ему задаю для того, чтобы он путем своих объяснений уже сам понял, что он сделал что-то не так. Ты побежал в так, людное я... место, в подъезд, через всю просто общагу его расстреливать при куче свидетелей. Ты как адекватный, нет? Так это какая общага? Я выгожу, он у меня убежал, я его убил. Я понял, я не тупой, что ты мне три раза это повторяешь Думаешь, четвертый раз О, а смотри, там... Четвертый раз ты мне расскажешь я, я чё приму твою точку зрения Слушай, а сколько ты с ним вообще просил, я не могу понять Пять тысяч у него просил Или ты просил больше сейчас Да кто даже... там все, увидишь, стоит Посмотри, вон он ну, за стенкой смотрите, он будет, Санечку тэпну, сейчас разберемся Привет. А, привет. Привет, привет. А, он тебя грабил, правильно? А, ну да, ну грабил. Ну, мы, короче, зашли в ну, тупо, короче, а потом. В банку, Сколько он тебя просил денег? Войне, Сколько вот. он тебя денег просил? 5 тысяч. А, супер, молодец, не обманул. А дальше, как было? Ну, короче, смотри, он меня начинает грабить, говорит, 5 тысяч на пол. Я, короче, беру, даю пяти хатку. Они, короче, улетают в стенку, я воспользовался моментом. Но ты выкинул деньги, правильно? Да, да, То есть тебе деньги кинули. А ты чела убил? Так я не видел там никаких денег. Ты что, я их не нашел? Думал, что не Я не нашел их. ха ха я думал, ты. Короче, смотри, объясняй, ситуацию. так. Ну, короче, представь, что это вот туалет, какой-то там, кабинка. О, вот, короче, я вот так стою в стене. Беру, короче, поворачиваюсь. Прям в него, короче, походу деньги улетели, потом они улетели куда-то там. Он, короче, смотрел на них, и я потом убежал. А у тебя ДМК есть то, что ты скинул деньги? Нету. Ты а И ты сейчас на серьезу утверждаешь, что ты деньги скинул? Да. И доказать ты этого не можешь. А что было? Он жалобу кинул? Нет. Но ты убежал. Все равно. У особых mm. нарушений. У тебя фир РП, а у него нон-РП и фрикил получается. Mm. Ну а давай мы, короче, с ним договоримся как. Так. Ну, не знаю, давай мы тебе типа, поделим. Мне? Ну и давай я ему 10 отклон а мне 10. Ну и давай я ему 10 отклон а мне 10. Ну и давай я, ему 10, клоун мне 10. зачем? сука, смысл этой сделки, вы в ноль уйдете, оба, ты потеряешь 10 тысяч, и ты тут же их получишь обратно. Как вы, блядь, до этого додумываетесь? Я вообще нихуя не понимаю. Короче, все, заебали. Давай я ему 10К дам, все. И... А он тебе в ответ 10К, охуенная у тебя идея. Не-не-не, ребят, не катит, нет, не катит, нет, не катит. Да не дадут, все, вот все, все, все, все, все, не катит. Фир у тебя. Да ну вот, смотри, давай я ему 10К даю и ухожу. Вот просто падаю. Да нет, господи, все. 10 минут у тебя наказание выходит Санечка. А у него, может, у него сколько? У него немного больше может получится. Может кто-то мне объяснит, я просто не понимаю, в чем смысл договариваться на разборках, платить одному чтоб тебя не сажали. Я вам просто отвечаю, вот честное слово, ребят, чел который откупается на разборках, он не откроет никогда в жизни правила. Он будет также стабильно нарушать их, не это так другое какое-нибудь, потому что он не знает правил банально. А тот человек, которому платят за закрытие жалобы, я вообще не понимаю, как они морально самоудовлетворяются, потому что вроде бы... Удовольствие от того, что чела наказывают за нарушение какого-либо правила, тем более в твою сторону, намного больше, чем то, что он тебе просто дал какую-то выдуманную валюту. Те, кто также считает, отпишитесь в комменты, посмотрим, сколько нас таких. Саша, ну ты Ха, завел меня. Ха. Феррп. Че, со своим диск... Так, и ты следующий. Готов? Дай не свой дискордик. Добавь уже. НРП. Десять минут. Фрикил, в принципе, не доказан, потому что у того нет доказательства того, что он давал деньги. Было бы доказательство, то ну, можно было бы спокойно еще дать ему за фрикил. Блять, что он хочет от меня, не могу понять. Он заебал мне звонить уже. Ну чё, я пойду туда вон туда. Кира занято, о, не занято, супер, Раз. ага, Толя флотлайна. как, когда и, когда и, а, тут все двери сразу покупаются, удобненько, удобненько, очень и очень удобно. Ну а что было дальше, вы уже и сами знаете. Я играл на сервере Magic RP. сегодня мы с вами наказывали челиков, а также донатных администраторов, которые нарушали правила. Не забывайте о том, что сейчас будет проводиться стрим, мы можем с вами там пообщаться, да и просто вы посмотрите на игру вживую.